Сегодня я продолжаю вещать на тему продвижения в инстаграме и расскажу о секретах и лайфхаках, которые помогут вам раскрутиться в инстаграме быстрее. А также досмотри это видео до конца и ты узнаешь как получить бонус в виде бесплатной программы для раскрутки инстаграма. Все мы когда делаем раскрутку в инстаграм неважно вручную или через программу, то мы думаем сколько лайков ставить и нужно ли оставлять комментарии. И естественно чем больше лайков мы поставим, тем более нас заметит человек. Но нужно понимать что лайки это ваше время и даже если вы раскручиваетесь через сервис то ваше время ограничено. Так как в час максимум можно ставить 60 лайков. Каждый лайк через 60 секунд. В связи с этим я бы не рекомендовал ставить больше одного или двух лайков. Если вы хотите максимум больше охватить аудиторию, то ставьте один лайк и после этого одна подписка. Таким образом вы охватите намного большую аудиторию. Если же скажем у вас есть уже какая-то база и она небольшая, и вы хотите максимальной вовлеченности, тогда ставьте два лайка и подписка. По поводу того нужно ли оставлять комментарий или нет. Я бы крайне не рекомендовал это делать, потому что именно на комментарии инстаграм очень остро реагирует. Если на вас пару человек просто пожалуются на ваши комментарии, а это очень часто происходит, то вас просто забанят. Публикации со смайликами, звездочками и разной другой инфографикой получают на 33% больше комментариев и больше перепостов и на 59% процентов больше лайков поэтому обязательно используйте смайлики и разную инфографику это ни в коем случае не ущемляет вашу серьезность и это сильно мотивирует аудиторию быть более вовлеченной сам пост не должен быть длинным и иметь не более 25 символов таким образом вы повысите свою вовлеченность аудитории на 60 процентов обязательно задавайте вопросы Количество комментариев это поднимет ровно в два раза, но это уменьшает количество лайков и перепостов, поэтому это нужно применять, но иногда. Имя аккаунта друзья пишите всегда за главными буквами. Таким образом вы будете выделяться на фоне остальных людей и своих конкурентов. Не используйте слишком популярные хэштеги, но например я взял хэштег Fashion. зашел в него, обновил через секунду и уже совсем другая новостная лента. Еще через секунду. Опять новые фотографии. Все фотографии в новостной ленте уходят слишком быстро вниз. Поэтому пользуйтесь хэштегами, но не используйте слишком популярные хэштеги, такие как Fashion и другие. При оформлении описания аккаунта обязательно используйте эмодзи. Это вот такие вот значки и разделяйте текст пустой строчкой. Таким образом, восприятие вашего аккаунта улучшится. Также обязательно используйте призыв к действию. Ну, например, свой аккаунт инстаграма я использую для раскрутки своего YouTube канала. Тут идет за главными буквами Мое имя. После я объясняю, кто я такой, говорю, чем я занимаюсь и пишу короткий призыв к действию и даю ссылку. Создавайте сразу несколько аккаунтов, таким образом вы увеличите охват своей аудитории. Если вам интересен инструмент, где можно сразу раскручивать аж до 6 аккаунтов на автомате, то ссылочка сейчас появится на экране, заходите по ней и смотрите видео. Обязательно друзья отслеживайте UTM метку, UTM метка это ссылка на сайт. Ее нужно отслеживать для того чтобы понимать насколько эффективно ваш аккаунт призывает к действию и вообще это позволит анализировать переходы кто откуда перешел с какой страны с какого города. С какого устройства, ну, например, я пользуюсь UTM-метками Гугла это абсолютно бесплатно. Для того чтобы пользоваться такими UTM-метками, введите просто в поисковой строке Яндекса Google сокращение ссылок. Также вы можете менять описание самого аккаунта, скажем, раз в месяц, и отслеживать какое описание более эффективно. И когда вы видите через пару месяцев более активное, то ставьте его. Одним из самых важных критериев это само имя и название аккаунта должно быть как можно проще как можно короче очень важно например друзья чтобы оно как слышалось так и писалось вот например мой аккаунт немножко не подходит под этот критерий потому что тогда этого не знал но сейчас переименовываться уже мне поздно потому что когда я произношу арту розы то читается через зэ а у меня написано с то есть лучше всего чтобы этот аккаунт был короткий, описывал вас, например, это ваше имя, либо если вы что-то продаете, то имя желательно, чтобы объясняло вашу деятельность. И чтобы оно можно было как можно короче. Еще мой друг Лобастов Пайл подсказал мне одну классную идею, например, можно назваться схожим именем на какой-то существующий уже очень знаменитый аккаунт, который занимается такой же деятельностью как и вы. Обязательно используйте другие соцсети. в настройках инстаграма в параметрах есть такая штука как можно найти друзей с фейсбука с контакта со своего телефона и из вконтакте он сразу определяет у скольких друзей из вашего контакта есть Инстаграм и можно разом одной кнопочкой подписаться на всех очень рекомендую. Также можно пригласить друзей с Фейсбука. Если вы зайдете найти друзей с Фейсбука, то вы также сможете на них подписаться. А если вы зайдете в найти друзей с Фейсбука, то можно просто им рассказать о вас, не подписываясь на них. Таким образом ваш аккаунт очень быстро стартует за счет других соцсетей, друзья. Сейчас обратите огромное внимание это очень крутой лайфхак заключается он в том что как я и говорил в настройках есть возможность сразу подписаться на все кто есть в вашем телефоне среди контактов в чем же заключается лайфхак а в том друзья что в контакты своего телефона можно загрузить целую базу номеров легко скажем 10 тысяч номеров и потом зайти в свой инстаграм и нажать одну кнопочку подписаться на всех после этого поменять свои контакты на новые 10 тысяч контактов и так постоянно базу телефонов найти легко в интернете возможно в скором времени я одной из баз поделюсь абсолютно бесплатно в своем паблике в ВКонтакте. а теперь друзья как я и обещал расскажу о том как получить бонус Итак сегодняшний бонус у нас программа абсолютно бесплатная которая позволяет массово фоловить то есть подписываться на людей и делать массовые лайки и что самое классное то что она не только абсолютно бесплатная но и работает по списку если кто-то смотрел мои предыдущие выпуски то там я подарил программу которая собирает парсит аккаунта инстаграма с контакта и благодаря той программы вы легко скачиваете любую базу которую вам надо а благодаря этой программе просто ее загружайте также не забывайте друзья выставлять задержку я рекомендую задержку ставить минимум от 60 секунд неважно на какое именно действие если ваш аккаунт совсем новый то минимум 100 секунд то есть вы пишете просто либо 60 либо 100 100-105 после этого вставляете сюда просто свой список который спарсили с помощью другой программы после этого нажимаете добавить и нажимаем кнопку старт и сразу видим что состояние установилось в работе Итак, а теперь как в три простых действия получить данную программу абсолютно бесплатно нужно оставить свое мнение о этом видеоролике в комментариях второе нужно вступить в группу ВКонтакте и в группе ВКонтакте нажать на опрос я хочу получить программу бесплатно и я вам скину ее личным сообщением. Помните друзья что любой может стать любым главное знать как. Ключ ко всему это информация и я напоминаю с вами был Артур Рус На своем канале я рассказываю о маркетинге, о том как раскрутиться в социальных сетях, о заработке, о лайфхаках, и делаю обзоры на другие полезные и классные сервисы. Нажимаю прямо сейчас на эту красную кнопку посередине и подписывайся на мой канал. Также не забывай ставить обязательно лайки под этим видео и если видео тебе понравилось, то почему бы тебе не поделиться данным видео со своими друзьями в соцсетях или в ютюбе. А если ты не видел еще два моих новых, самых свежих выпуска, как раскрутиться так же быстро и мощно, как Дэдпул, и как раскрутиться в Ютубе, то обязательно жми на картинку. А я благодарю тебя за просмотр этого видео до конца, и прощаюсь с тобой, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.